Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги, здравствуйте все, все, все. Сегодня, 31 августа 2019 года, я объявляю о том, что начинается новая для меня принципиальная программа. В общем-то, она подготовлена и, можно сказать, выстрадана всеми годами моей работы, в особенности последними восемью годами. Восемь лет назад был начат цикл на сайте интернет-урок, и он продолжался на других ресурсах, Состоит из двух частей. Первое – социальные коммуникации, о которых все мыслимое про историю, теорию, практику, технику, технологию, методологию, методы, развитие. Я постараюсь подготовить материал. Не потому, чтобы я сильно много знал, а потому, что я хочу узнать больше. И параллельно с этим, и вот об этом я сейчас хочу сказать подробнее, будет... Организован наш, я имею в виду наш с вами, дорогие друзья, уважаемые коллеги, все пользователи интернета, открытый, я имею в виду абсолютно свободный для коммуникации, прямых, обратных, живой, потому что это будет в открытом и в Сирии под запись, словарь. Итак, наш... Открытый, живой словарь. В связи с ускорением, усложнением и техническим оснащением наших коммуникаций, все, что называлось раньше лексикологией, лексикографией, в значительной степени потеряло смысл. Нужно делать вживую. Нужно делать то, что характеризует живой смысл слов, который меняется в практике нашего общения нами, живыми носителями языка. Этим мы и займемся.